Это начало моего блога в Санкт-Петербурге. Доброе утро, Санкт-Петербург. Это влог. Тут так снежно, тут просто метель, не знаю, я в сказку попала. Я просто влюбилась в этот город, не видя его еще. В общем, поехали. Заехали в маг. Сейчас пьем. Кофе. У нее такой мед, И Начинается такая, наверное, первая экскурсия. Я влог веду. Вот. Так что Зай. это вообще самый первый день, мы а все сонные Грязные! Господи, я мечтаю только об одном сходе Ты умылась или нет? Я не буду понять Я в душ хочу очень хочу в душе помыть голову А так у нас сегодня будет очень интенсивный Смотрите какая у тебя грязная голова Какая грязная голова Борис. Это Борис, да Это Григорий там еще Влада и Настя. Это ребята, просто кушают. Вари 300 рублей. Сейчас мы приехали в Эрмитаж. Будем смотреть, пока что в очереди стоим. Вот покажу tracks when them killers when it I turned 80, my mother how she said to me У меня руки такие красные Они краснючие Потому что тут очень холодно Вот просто Ах! Нос, щеки Даже щеки не так замерзли Просто кобец Но ну тут ну тут Фу, просто leggero turn up the music I think I'm in love again come on если ты упадешь, это тоже надо. Это выражать. тоже это так, ты вечернего санкт петербургу сейчас попытаемся пойти в торговый центр, если мы его найдем, вот, и нас ведет Саша, что не обнадеживает, честно говоря. Я уже кофе купила. Потому что тут слегка холодновато, умные люди надевают шапку. Но я по красоте хочу. В общем, тут красиво, и Саша хочу громко говорить. Вот. Так что вот так вот греемся, тут выживаем. Бегу, опаздываю. Времени. Время. Господи. Я не знаю, сколько раз за это время я скажу, что тут очень красиво. Но мне очень нравится. И я уже вроде бы как подхожу к гостинице, что мне очень радует. Потому что опаздывать не хочется. Мы уже общем... пришли, мы уже погуляли. Я вам сейчас покажу, какая у нас красота вон там! Вы вот знаете, да, так, Насколько я люблю в зиму, и сейчас ноябрь, а уже идет снег, господи, я, я просто обожаю, я сейчас сижу на подоконнике, сбылась мечта идиота, вот отвечаю, честное слово, вон они вы, что такое, не не не вон там на снежок, вон. Я, вот, я отвечаю, я буду спать на подоконнике, но кровать все равно моя.